здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади сегодня поговорим о новолунии в новолунии вовне которая произойдет 12 апреля в 5 часов 31 минуту по киевскому времени сначала общая часть а потом я расскажу о влиянии новолуния на представителей всех знаков зодиака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 Известно большое влияние лунных циклов на психику человека. И, в общем-то, день новолуния, как и полнолуния, можно назвать переломным, критическим. Важно понять, как использовать это время в свою пользу. Овен. Первый знак зодиака. Вени, Види, Вичи. Пришел, увидел, победил. Новолуние 12 апреля в Овне, которое само по себе символизирует начало цикла, является благоприятным для любого старта. Если вы давно откладывали какие-либо начинания, пришло время это сделать. Мы будем под влиянием Новолуния в, в ближайшие две недели, поэтому требуется сделать лишь первый шаг в направлении своей цели, и Вселенная поможет достигнуть результатов. Управитель новолуния 12 апреля ⁇ Марс. Планета активности, физической силы, борьбы за свои права. Уязвимое место Овна ⁇ это голова. Поэтому эта новолуния может оказаться тяжелым для людей, склонных к тревожно-депрессивным состояниям, эмоционально возбудимых, не обладающих психологической устойчивостью к стрессам. Появляются головные боли, приступы мигрений. С одной стороны, люди готовы горы вернуть. Но с другой стороны все-таки не стоит доводить себя до стрессовых ситуаций осторожнее с эмоциональными реакциями 11 и 12 апреля они могут вспыхнуть как порох и без особых на то причин могут привести к непоправимым последствиям и надолго привнести в вашу жизнь тревогу и непредсказуемость Самые эффективные способы укрепления самочувствия и восстановления физических и психических сил — любые виды активности. Многие люди, которые находились в замешательстве от того, что их дела зашли в тупик, постепенно обретают ясность, сомнения сменяются внутренней уверенностью. Новолуние 12 апреля откроет возможности для эффективной совместной работы, творчества, общения, установления контактов и связей, как в реальной жизни, так и в онлайн. Просыпается здоровый азарт, желание к чему-то стремиться, бороться, получать результат. Ловите импульс и используйте его по максимуму. Новолуние 12 апреля в соединении с Венерой, которая вовнит до 15 апреля, в статусе изгнания что указывает на напряженный период конфликтов. Поэтому старайтесь искать точку равновесия. Не принимайте решения с сгоряча. Иначе можно зарубить на корню перспективные проекты и взаимоотношения. С 15 апреля ситуация стабилизируется. Я запишу видео на вторую и третью декады апреля по всем знакам зодиака. В ближайшие выходные публикую на моем YouTube-канале. Заходите, посмотрите, пожалуйста. Новолуние в Овне 12 апреля всех наделяет решительностью и настойчивостью. Даже если вы не обладаете этими качествами, в Новолуние у вас все получится. Инстинкт самосохранения слабый в дни Новолуния. А поскольку активен знак Овна, то для, мо... для многих период с 11 по 14 апреля это дни опасности и экстремальных ситуаций. Семейные ссоры с битьем посуды и крушением мебели вполне могут быть даже у самых спокойных и миролюбивых пар. Луна вовне будоражит человеческие эмоции, усиливает импульсивность, бесстрашие, самоуверенность, делает нас нетерпеливыми. Мы склонны воспринимать в штыки любую информацию извне, поэтому лучше не выяснять отношений в такие дни. Овен склоняет нас к максимализму в суждениях, вынуждает видеть все в черно-белом свете. Можно направить эту энергию конструктивно, например, изменить имидж, начать тренировки в спортзале. Основные причины неприятностей в новолуние 12 апреля и две недели после – это давление со стороны других людей, завышенные требования к спутнику жизни, нарушение личных границ. Овен, как огненный знак, ненавидит, когда над ним доминируют. Это и становится причиной агрессии и конфликтов. Соблюдение границ как своих, так и партнеров поможет избежать негативного развития событий. Главный признак здоровых границ – это их гибкость. Одно из важнейших качеств личных границ, личной территории новолуние 12 апреля и две недели после него благоприятное время для тех кто хочет стать лидером вырваться вперед создать личный бренд это новолуние обладает невероятной энергией и важно войти с ним в резонанс то есть для этого требуется проявить активность что-то сделать и тогда внешние и внутренние ритмы совпадут вселенная откроет перед нами многие двери нужно лишь активировать это новолуние конструктивными действиями а дальше все будет получаться быстро и легко старайтесь вдохновлять окружающих подталкивайте их к действиям давайте сделаем это давайте сделаем то если вы чувствуете себя неуверенно то не стоит решать задачи быстрее чем это нужно? Не спешите, изучите вопрос. В ближайшие дни после новолуния сформируются благоприятные условия для выполнения задач. В новолуние постарайтесь спокойно решить, какие именно действия нужно предпринять, и спокойно продолжайте двигаться намеченным курсом. Если вы уверены в своей правоте, тема проработана, проверена, рассмотрены различные варианты развития событий и сомнений не осталось, Смело запускайте проекты. Будьте осторожны на дороге, как в качестве пешехода, так и в качестве водителя. Количество ДТП 12 апреля увеличится, так как энергия новолуния вовне заставляет сначала делать, а потом думать. Но задача человека осознанного все-таки понимать потенциал и использовать его с выгодой и пользой для себя, внеся некоторые корректировки, поскольку в это новолуние у многих нарушается инстинкт самосохранения и проявляется воинственность, не всегда уместная. Далее кратко опишу влияние новолуния 12 апреля на представителей всех знаков зодиака. Сразу хочу отметить, что общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию. Показывает фон событий, рассчитан на типичного представителя того или иного знака зодиака. Друзья, кому нужна личная консультация, контакты на главной странице и под видео. Итак, для Овна это новолуние является очень важным. Пробуждает полностью весь потенциал. Главное на этом подъеме использовать все возможности и не упустить благоприятный шанс. Некоторая импульсивность будет наблюдаться в высказываниях и действиях. Но быстро все приходит в норму. Постарайтесь сделать максимум до 24 апреля, так как потом для вас наступит период вялости в делах, либо же отдыха, спокойствия, если в марте и апреле все хорошо проработали и выполнили максимум запланированных дел. Для тельца напряжение плавно переходит в спокойствие, появляется уверенность в своих чувствах и чувствах партнера. Через, через несколько дней после новолуния вы почувствуете себя комфортно, сможете расслабиться, стабилизировать финансовые дела. Энергия организма нарастает, жизненные силы приближаются к своему максимуму, и вы готовы демонстрировать свои таланты и способности получая взамен признание, благодарность и материальное вознаграждение. Близнецы. Вам необходимо в новолуние и в ближайшие дни после него как можно чаще встречаться и общаться с друзьями. Наступило время составления планов на будущее, плодотворного сотрудничества, материализации, и прояснения многих затянувшихся вопросов. Нынешние обстоятельства предоставляют возможность создать фундамент для общения, обменяться идеями и информацией. В целом вы будете довольны собой и развитием событий в окружающей вас среде. Рак. Контакты и общие дела с соседями, братьями и сестрами будут результативными. Благоприятные ситуации дают шанс начать проекты, пройти обучение или получить необходимую информацию, решить имущественные вопросы. Вы можете заключить удачную сделку, которая приведет к покупке или продаже автомобиля, земельного участка или жилища. Используйте любой случай, который позволит вам применить или развить технические, компьютерные и творческие навыки. Львы ощущают взрыв жизненной энергии, наступает период активности, востребованности, популярности. Не стоит ничего откладывать на потом, используйте потенциал новолуния 12 апреля максимально. Сосредоточьтесь на себе, в своих потребностях и желаниях. Это позволит обрести прочный фундамент на ближайший лунный месяц. Яркое, мощное проявление индивидуальных способностей, творческий взлет, жажда деятельности – обязательно приведут к удовлетворяющему вас результату и в материальном аспекте вы также будете довольны. Представители знака Девы часто оказываются в смысленных ситуациях, что подталкивает вас к трансформациям и преобразованиям, с которыми затягивать не стоит. В результате вы обнаружите слабые места, откорректируете все. И это даст вам возможность укрепиться на достигнутом результате. А уже на основании существующего прочного фундамента вы обозначите вектор развития как во внутренней жизни, так и в социальной, профессиональной. Возможны кардинальные перемены, которые, скорее всего, будут инициированы не вами. Весы это новолуние, наверняка запомнят надолго. Сложная ситуация выбора, но в большинстве случаев предпочтение стоит отдать новому, хотя и незнакомому. Ситуация приворачивается с ног на голову. Может быть непонимание, обнуление, в особенности по сфере личных и деловых взаимоотношений. Возникает острая необходимость что-то закончить, поставить точку в партнерских отношениях, чтобы освободить место для нового и перспективного. Примерно с 15 апреля наступит определенность, и в жизнь войдет что-то фундаментальное и долгосрочное. У скорпионов меняется распорядок дня, появляются новые обязательства. Повседневную жизнь нельзя назвать спокойной. Однако происходит много интересного. Могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными – также претерпевают изменения. Может возникнуть дело или занятие, требующее особого внимания к деталям, сосредоточенности. Какие-то тайны откроются, что-то прояснится и, наконец, обретет четкие рамки, определится. Это новолуние для Скорпиона окажется положительным с точки зрения упорядочивания своей жизни. Стрельцам... Предстоит испытать много положительных эмоций. Яркие события помогают обрести уверенность, увидеть перспективы на будущее. Дни Новолуния с, по, с 11 по 14 апреля идеально подходят для деловой активности, решения важных дел, заключения сделок, договоров, начала личного, производственного или творческого цикла начатая в эти дни будет развиваться планомерно предсказуемо и приносить быть может небольшой но стабильный доход у козерогов заканчивается сложный период новолуние 12 апреля даст глоток свежего воздуха принесет вдохновение самоопределение И с 15 апреля начнется стремительный рост по всем сферам жизни если вы давно вынашиваете какие-либо планы, уже в ближайшие дни сформируются благоприятные условия для их реализации. Происходит переоценка ценностей. Скорее всего, многие ваши внутренние блоки исчезнут без следа. Наберитесь терпения. Не торопитесь делать первый шаг до 15 апреля. Водолеи ощущают уверенность в себе и своих действиях, но для наилучшего использования интенсивных энергий этого новолуния необходимо спокойствие. В первые дни после новолуния чувствуется эмоциональная усталость, энергетический отток, возможно головные боли, нервозность и беспокойство. Отдохните, так как через несколько дней от вас потребуется максимальная активность, внимание и сосредоточенность появятся возможности попасть в нужный поток, когда внешняя среда сама создает условия для наилучшего проявления собственного потенциала. Рыбы ощущают снижение творческой активности. То, что лежало на поверхности, было легко доступным, теперь отходит на второй план, теряется из виду. Лучше всего еще до новолуния уменьшить интенсивность внешней деятельности, отдохнуть, расслабиться, побыть наедине со своими переживаниями, подумать о своей душе. Излишнее перенапряжение сил приводит к усталости и раздражительности. Это все может проявиться именно в новолуние 12 апреля. С 15 апреля внешние условия становятся благоприятными как для решения своих личных дел, так и для социальных вопросов. На этом у меня все. Через пару дней загружу видео на 2 третью декады апреля по всем знакам зодиака. Заходите, посмотрите, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки моего YouTube канала. Не забывайте подписываться. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезным. Благодарю вас за внимание. До свидания.